направления, которые собираются развивать переселенцев в Харькове. Александр, представьте коллег Александр Чумак, руководитель проекта в Харькове, Екатерина Стрельченко, координатор проекта от благотворительного фонда Станция Харьков и еще и два спикера. Который... Два ментора, да. которые будут участвовать в процессе помощи да. переселенцам в создании своего бизнеса, это Ленин Гандалов и Кадилина Кто а, такие тот... менторы, Александр? Ментор. Добрый день. Я туда перейду. Да. Основной. Итак, друзья, мы, практически... мы задержались. Мы приехали живьем с фактически с начатого обучения первой группы переселенцев, которые были отобраны. Огромное спасибо за то, что нам помещение предоставил областной центр занятости. Очень комфортное помещение для учебы, где ребята проведут ближайший свой месяц. По результатам отбора у нас получилось четыре группы. По количеству по каждой группе, по количеству отобранных, расскажет конкретно Катя, Катя Стрельченко. Как я уже сказал, сегодня началось обучение. Мы сделали кратенький анализ по статистике тех людей, которые захотели принять участие в обучении. Что самое интересное, я расскажу. Мы вам потом предоставим эти материалы. Это Среди всех зарегистрированных у нас 87% это люди, которые зарегистрированы как переселенцы. Остальные либо еще не успели это сделать, либо еще находятся по месту регистрации в свое предыдущее место жизни. Следующее. Имеют ли люди работу? Оказывается, что 46,5% из тех, кто зарегистрировался, работу на сегодняшний день не имеют. 53,5% с половиной процента не имеют, но ребята горят желанием открыть свое собственное дело, что достаточно похвально. Еще одна статистика интересная, имели ли вы опыт деятельности или имеете свое собственное дело. Так вот оказалось, что 80% из подавших заявки это люди, которые либо имели опыт работы на частном бизнесе, либо имели опыт своего бизнеса. И по разным причинам на сегодняшний день такого нету. 86% почти из тех, кто заявился в проект Планируют создать рабочие места для других переселенцев Что очень немаловажно То есть, Таким образом люди будут предоставлять рабочие места И другим людям, в том числе тем, кто в первую очередь является самими переселенцами Ну и самый главный вопрос, обращались ли участники проекта за материальной помощью для открытия своего дела, таких оказалось пока что только 10%. Но тем не менее это говорит о том, что люди обращаются, сами ищут возможность для того, чтобы начать свое собственное дело. Я передаю слово Кате Стрельченко, которая конкретно расскажет о процедуре отбора и даст другую статистику, достаточно интересную. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада видеть вас здесь. По самому отбору, который был проведен, около 200 человек заявили о желании принять участие в проекте. Проект анонсировался в интернете на, сайте, на сайтах наших сайтов, сайте станции Харьков, сайте Ассоциации частных работодателей и также на дружественных сайтах партнеров. Большое спасибо этим партнерам, которые приняли участие в информационной кампании. Вот Это Харьковский сайт «Работа Харьков. юа который разместил объявление и сделали рассылку по людям, которые ищут работу на этом сайте. Это достаточно целевая аудитория. Также в анонсе информационных поддержки указанного областного центра занятости и городской центра занятости мы проводили информационный семинар среди безработных временно примещенных лиц, которые стоят на учете в центре занятости которые уже получили материальную допомогу на открытие своего дела, и очень многие люди пришли к нам в отбор. Итак, было заявлено около 200 человек, среди них есть статистика. Вот, абсолютно соблюдается гендерное равенство: около 50% мужчин 50% женщин подали заявку, и среди отобранных это равенство также сохранилось. Отбор велся путем анализа анкет и личного собеседования. Критериями отбора было понимание того, чем люди планируют заниматься, это была готовность пройти все обучение. Но В этом проекте достаточно серьезное условие. По прохождению всего обучения только человек, который в течение месяца посетит все занятия или большую часть занятий будет иметь право участвовать в этой программе. Не все люди имели такую возможность и, соответственно, в проект попали только те, кто готов пройти весь процесс обучения от начала до конца. Также критерием отбора было понимание того, чем люди планируют заниматься. И вот тут есть интересные данные о том, какие же бизнес-идеи и заявки были поданы на этот проект. Очень много людей планируют в Харькове открыть здесь свое дело и продолжить то, чем они занимались там, где они жили раньше. Достаточно много розничной торговли. Есть очень несколько интересных проектов. Это «Мутышкола», например, для детей и для подростков ребята уже вывезли свое оборудование. Здесь и уже начали здесь свое дело. Также несколько идей фастфуда, несколько идей по швейному делу, хендмейду и услугам. Это парикмахерские услуги, интернет-магазины и маркетинговые агентства и консалтинговые агентства. Несколько было обучающих центров, которые тоже планируются открыть здесь по подготовке детей в школе, по подготовке к, по языковым курсам и по IT-курсам. И все проекты, которые были интересными, все проекты, которые поднимались людьми, они все прошли в проект. И сегодня уже начала заниматься первая группа. Состоит она почти 30 участников, в ней заявлено. И все они настроены до конца пройти обучение и принять участие в этом проекте. Все настроены на победу, все очень хотят выиграть, все имеют высокий уровень мотивации. И мы очень надеемся, что проект будет успешным. Спасибо большое. Я передаю слово руководителю менторской группы. Валерий Кандал, он, во-первых, расскажет, кто же такие все-таки менторы. И я думаю, что он даже расскажет о некоторых других интересных идеях, которые были заявлены в проекте. Здравствуйте, Полномочия ментора в данном проекте необходимо для того, чтобы помочь людям интегрировать свои бизнес проекты и вообще в принципе реинтегрироваться в экономику нашего региона. Понятно, что люди, оторванные от своего бизнеса, от своих насиженных мест, от своих связей, требуют помощи в предоставлении каких-то контактов, бизнес-связей, контактов с властями, контактов с налоговой. Не секрет, что большинство, скажем так, бизнес бизнеса держится на связях. Особенно в наших экономических условиях. Поэтому есть прямая договоренность между тренерами, между менторами о предоставлении всей необходимой контактной информации по запросу ребят. То есть им помогут, если надо, найти выходы на партнеров, на аренды там, более дешевых офисов и так далее. То есть все то, что с наскоку очень тяжело решить. Потому что старт бизнеса вопрос достаточно затратный. И те суммы, которые выдаются грантами, они не покрывают... Ни по условиям фонда, ни по жизни, скажем так, необходимых затрат, потому что фонд финансирует исключительно покупку основных фондов некоторых услуг, а те вопросы, которые связаны с затратами на регистрацию, с пополнением оборотных средств, фонд не финансирует в силу ряда причин. Есть вопросы, связанные с оптимизацией, допустим, юридического статуса, открывать ему ФОП или ЧП и так далее. Мы, Скажем так, пытаемся объединить нескольких предпринимателей в группы для того, чтобы с одной стороны облегчить фонду принятие решений. Допустим, когда идет речь о финансировании проекта, то большую сумму может получить проект с большим количеством участников, с большим количеством трудоустроенных временно перемещенных лиц. И, соответственно, объединение граждан по объединение участников по по бизнес по бизнес-идее позволяет получить и большую сумму, и больший синергетический эффект. Они друг друга принимают на работу, они объединяются. Допустим, как пример, несколько девочек, которые хотят открыть свой маникюрный кабинет, объединяются в салон красоты, получают и большую сумму. Допустим, на... Трудоустройство на самозанятость, проекты, проекты предусмотрены гранты порядка 15 тысяч, на бизнес, которым трудоустроено больше трех человек, сумма уже 90 тысяч. Естественно, 3 на 15 это 45, если девочки собираются втроем, они уже претендуют на сумму в два раза больше, на 90 тысяч. То есть есть и экономический эффект, и э, скажем так, подстраховка, потому что организационные функции, бухгалтерия и прочие накладные расходы могут быть размазаны, тем самым достигается больше экономическая эффективность данного проекта. Естественно, такой проект становится более привлекательным, потому что он становится более стабильным. Другой аспект, допустим, помощь менторов, это сопровождение, информационное сопровождение проекта, предоставление информации для фонда о ходе, допустим, реализации данного проекта мы обязаны отслеживать э, эффективность э, тех денег которые будут, будут потрачены фондом в течение четырех месяцев предоставлять информацию о том как развивается бизнес для того чтобы избежать э, негативных таких, моментов, связанных с перепродажей, допустим выделенных, выделенного оборудования, потому что фонд не вкладывает в проект тяжелые деньги, он вкладывает в покупку основных фондов, чтобы это оборудование не было перепродано и деньги не были на сторону. То есть это тоже, соответственно, с менторов отследить такие вещи. Третьим, наверное, важным, самым важным аспектом это помощь в написании бизнес-платов. Не секрет, что не у всех есть экономическое образование, многие как уже было сказано, чуть больше половины имеют бизнес-опыт, и даже те, кто его имеет, он уже не всегда актуален, потому что был большой релев, большие изменения в законодательстве. Есть своя региональная специфика. То есть помочь составить бизнес-план грамотно, корректно, учесть все необходимые факторы для того, чтобы он был более убедителен для комиссии. С учетом всей специфики региона, это тоже ответственность ментора. Да, я еще предоставлю Екатерину, что. Добрый день. Как Валерий обозначил, что помощь ментора – это очень важный процесс в восстановлении получения гранта. Поэтому задача менторов – обеспечить сопровождение на этапе после обучения. Это очень важный этап для того, чтобы люди смогли сориентироваться, применить знания, полученные в ходе процесса тренингов и выиграть грант. Я надеюсь, что наша команда менторов обеспечит большинство участников сопровождения и они добьются своей цели. Мы очень на это надеемся и рассчитываем. Спасибо. Спасибо. Напомню, что размеры финансирования проектов. Для малого стартапа это 15 тысяч гривен, таких будет поддержано 10 проектов. Для среднего стартапа 45 тысяч гривен, 10 проектов и до двух рабочих мест. И большой стартап, их всего будет 5, сумма финансирования 90 гривен при условии создания до 4 рабочих мест. Полностью финансирование проекта осуществляется при поддержке Международного фонда «Видроджиня». Кроме этого, еще один немаловажный фактор, о котором мы всегда подчеркиваем: о том, что одним из условий финансирования проекта, то есть его поддержки, есть регистрация обязательная ребят либо частными предпринимателями, либо юридического лица. То есть никакой поддержки физическим лицам оказываться не будет. Это очень важный момент. Если есть вопросы, то... если можно, я еще одну ремарку сделаю. Вот, Александр сказал о том, что поддержка, давайте с другой стороны немножко, то есть не секрет, что проекты бывают разные по сумме, не все они вписываются в те суммы грантов, которые заявлены фондом. Мы хотели бы через вас обратиться к бизнесу к Харьковскому, то есть мы по своим каналам уже обратились с просьбой поучаствовать в данном процессе в качестве, Инвесторов. Почему? Потому что есть интересные идеи, которые требуют большего финансирования. И если у бизнеса есть интерес в участии в данном проекте, мы готовы рассматривать партнерские сотрудничества. Это не обязательно должны быть гранты. То есть участники бизнес-тренингов участники бизнес и, соответственно, участники конкурса готовы рассматривать вопросы долевого участия других бизнесменов в своих проектах. Поскольку есть вопросы, связанные с финансированием, как я уже сказал, оборотных средств, на которые фонд не выдает деньги, Допустим, у участника есть оборудование, которое он вывез из зоны то он готов открыть. Мы готовы ему, скажем так, профинансировать какие-то услуги, аренды, еще что-то. Но ему крайне необходимы живые деньги, ему необходимы клиенты. То есть, возможность состыковать с существующим харьковским бизнесом или просто войти в качестве долевого участника партнера, помочь людям. То есть, было бы замечательно, если бы харьковский бизнес откликнулся и тоже поучаствовал. Да, я так понимаю, отбор уже окончен, да? Да, уже оформлено, Сформированной группой я хотела еще добавить, что не только финансирование, хотя финансирование является важным результатом этого проекта, но не только финансирование является результатом проекта. Когда мы проводили собеседование, были люди, которые говорили о том, что у них в принципе есть возможности финансово открыть свой бизнес, но они побаиваются это делать в Харькове, потому что им не хватает знаний, не хватает пониманий бизнеса в Харьковском регионе, и, главное, не хватает связи в бизнес среде Они здесь никого не знают и не понимают, к кому обращаться в каком случае. И проект дает возможность получить еще и это, получить необходимые знания и получить, побыть в этой среде и получить здесь то, что необходимо людям для того, чтобы старт бизнеса был максимально успешным. Спасибо большое. Есть вопрос? Да, есть вопрос, Александр, вопрос такой, значит, когда отбираются вот люди? Они предварительно, я так понимаю, заявляют, в каком направлении они хотели бы работать, да? Правильно? Они описывали свои бизнес-идеи. описывали идеи. Но те идеи, которые я услышал, парикмахерские, косметические салоны, не кажется ли, что Харьков переполнен уже подобной сферой деятельности? Проводился ли мониторинг профессиональный рынка Харькова на предмет, какие ниши переполнены, а какие не заполнены, чтобы рекомендовать людям, которые хотят открывать бизнес, в общем-то, не ломиться в закрытую дверь и а идти туда, где открыто. Если вы позволите, Там. я, я что отвечаю, потому что это по большому счету вопрос компетенции менторов. Здесь, э, скажем так, две проблемы. Первая проблема, что на этапе отбора мы не проводим никаких маркетинговых исследований, это не предусмотрено фондом, на это не выделено деньги и вы же понимаете, что в загали обрабатывать рынок ну, достаточно пустое занятие. То есть мы отбираем проекты по степени, ну скажем так, мотивированности людей, участия в этом проекте и необходимость. Да. То есть после того, когда люди отобраны и представили свои бизнес-идеи, они формируются в группу по признакам, допустим, по разным признакам принадлежности проекта той или иной отрасли, наличие бизнес-опыта и так далее, сум проекта и так далее. Дальше эти проекты сопровождаются как тренерами, так и менторами. Задача менторов – помочь человеку сфокусироваться на том продукте и том рынке, который наиболее востребован. И вот здесь вот как раз и решается та проблема, о которой говорите вы. Вот, допустим, например, Катя Ласковича, она специалист консалтинг, занимается консалтингом по маркетинговым исследованию. Ее задача, задача ее коллег – помочь людям, правильно сфокусировать свой товар. Если в том регионе, допустим, в том районе, где человек пытается открыть, ведь не секрет, опять же, что вновь прибывшие люди не знают специфику региона, не знают насыщенность теми или иными услугами, они ориентируются на свой опыт, на, скажем так, свое знание тех рынков, откуда они уехали. В этом и состоит помощь мэтеров помочь, подсказать, может быть перепрофилировать, может быть изменить, может быть выбрать тактику продвижения другую. Объединиться, зарегистрироваться в другом районе и так далее. Поменять направление вид если он действительно перенасыщен и человек столкнется с сильной конкуренцией. Более того, я добавлю. Я вчера специально у нас была вчера координационная встреча между отобранными участниками и тренерами и менторами. И в принципе я сказал, что ничего плохого не будет, если вы в процессе написания бизнес-плана поменяете свою бизнес-идею. И уже вчера два человека подошли с вопросом о том, что они как раз хотели этот вопрос задать. То есть у людей несколько бизнес-идей, они подали на конкурс одну идею, но потом через какое-то время поняли, что они хотят заниматься немножко другим. Это в принципе нормально. Они могли за это время уже узнать что-то сами, то есть провести свои маркетинговые исследования. Но Среди идей есть, например, идеи, которые не являются коммерческими. Это социальный бизнес. Например, создание центра по реабилитации детей с, с особенными э, потребностями. Вот. Интересная вот идея – это выездная автодиагностика на предприятие. Например, услуга такая интересная. Ну, посмотрим, да. Далее фарфоровая флористика. Интересная тоже идея. Такая уникальная. Хочу, хочу добавить, что не по красоте написанного проводился отбор, а отбор проводился по пониманию человека, того, чем он собирается заниматься. В анкете специально был вопрос о том, что вы уже сделали для того, чтобы ваша бизнес-идея была реализована. Вот И многие люди уже сделали шаги. Это не крупные маркетинговые исследования рынка, а исследования именно в своей сфере. Если человек хотя бы обошел в свой район и спросил, посмотрел, есть ли что-то в этом районе, Похожее, или если он провел какие-то собственные исследования, то это, конечно, является плюсом. Если человек подобрал уже себе помещение, или если человек примерно опросил потенциальных клиентов о востребованности его продукта, который он предлагает. Но и кроме того, бизнес-идея, которая есть у человека на этом этапе, она, скорее всего, была адекватна его прошлому опыту. То есть человек должен как-то разбираться в этой сфере. А, по сути, бизнес-идея может измениться. Здесь на этапе отбора проверялась именно мотивация участия в проекте и понимание того, чем человек планирует заниматься. Я еще хочу дополнить, что здесь постоянно идет баланс между некой инновационностью, в оценке, оценкой проекта, между инновационностью, которая необходима для запуска нового бизнеса. Да? То есть он должен иметь яркость, он должен иметь уникальность для того, чтобы, ну, скажем так, выиграть конкурентное преимущество на уже занятом и некой стабильностью, пониманием э, специфики и так далее, знаниям, наличии соответствующего опыта. Э, вы понимаете, то есть они немножко противоречат друг другу. В конечном итоге проект не кредитный, то есть мы не э, ориентированы на обязательный возврат этих средств. Это вопрос помощи людям, реинтеграции их в экономику, поэтому мы э, в некоторой степени занижаем требования. В бизнес-планах нету там обязательного для, допустим, для любого кредитного проекта расчет чистой приведенной стоимости, каких-то коэффициентов. Но минимальное знание экономики проекта и так далее, безусловно, необходимо. Поэтому я еще расскажу, здесь баланс между ну, скажем так, коммерческой и социальной составляющей. Я хочу добавить, что возвращаясь к вашему вопросу, главная составляющая успеха любого тот, кто подал заявку, это понимание ценности того, что он будет доносить. Я могу это сказать чисто с профессиональной точки зрения. Касательно рынков, по тем идеям, которые были обозначены в анкетах, ниши окна есть. Главное сейчас для людей понимать, чем они будут заниматься и формировать рыночную стоимость своего продукта. Еще. Да, вот, можно я, Объясните, пожалуйста, кто и как, по каким критериям будут определять проект победителя. Мы обязательно создадим конкурсную комиссию, в которую будут входить в том числе менторы, в первую очередь, потому что они будут сопровождать дальнейшее развитие проекта. Кроме того, мы в, в отборочную комиссию пригласим публичных людей, бизнесменов известных, харьковских которые занимаются не малым бизнесом, а средним и крупным, которые будут участвовать в отборе проектов. Поэтому это будут достаточно известные, авторитетные люди. Когда это будет? Сколько? День отбор, день? А, отбор проектов будет 7 сентября на день предпринимателя. Да, один день? Нет, ну, конкурс будет длиться неделю, да, а финальный отбор состоится 7 сентября. сколько у вас человек? 25 проектов будет поддержано. Это не обязательно человек, это может быть да. крупный. Да. Скажите, пожалуйста, есть в русском языке или в украинском, как хотите, аналог слова условие? Нет. Нет. Есть. есть. есть. есть. есть. Но ну, вы можете его озвучить, Потому что Хорошо. когда мы будем делать материал, чтобы людей не грузить метр, это же наставим что ли? Наставник, наставник, наиболее. Наставим. спасибо. Хорошо. Ну, как я поняла, вы сориентированы на людей оттуда, которые в принципе более-менее успешные были и там. Да? И мне кажется ли вам, что такие люди идут, ну как бы и сами могут родиться, которые понимают, что такое бизнес, как его развить, вот, и которые имели какой-то капитал там, возможно, это сохранили Нельзя сказать, что проект полностью ориентирован на тех людей, которые занимались раньше бизнесом и были э, успешными. Э, те люди, которые не имели опыта своего бизнеса, они имеют какое-то знание или профессиональный опыт в той сфере, в которой они хотят открыть свой бизнес. Но все равно никто не ожидает, что в этот проект зайдут люди с готовым бизнес планом В этот проект заходят люди только с бизнес-идеей которая имеет какую-то связь с прошлым опытом или с, с какими-то знаниями в э, жизни, в обычном. Бизнес-план готовый, требуется уже после двух месяцев прохождения проекта, и в течение этих двух месяцев будет миллион возможностей для того, чтобы этот бизнес-план был идеален. И группа наставников, как вы говорите, и тренера, которые будут работать с участниками проекта в течение месяца, помогут им написать оформить свою бизнес-идею, которая, может быть, сейчас не имеет форму бизнес-плана, оформить ее в виде именно цифру и экономической целесообразности и стоимости. Ну, я это так, услышать, что права, возможности у всех будут... Возможности у всех абсолютно claro. на, на входе, на выходе выбрать те, чьи бизнес-планы будут действительно одобрены комиссией, которая в комплекс будет открытой и любой человек может следить за его кодом и еще вопрос, только, пожалуйста, вопрос к Александру, а не ко всем по очереди, а то времени не хватит. Кто будет э, преподавателями вот на э, этих семинарах? Э, не обязательно фамилии, направления, по которым будет проходить обучение, и ну, насколько на это там, люди уровня соответствующего. Э, значит, значит какие направления обучения? Первое, это основа предпринимательской идеи. Что это вообще такое. Второе – это основы э, бухгалтерии и отчетности. Основы – не нужны людям вдаваться в бухгалтерию. Следующие – основы юридические для объединения бизнеса. Следующие – это основы продвижения своих товаров и услуг, в частности, социальный маркетинг. И пятое направление еще – а, да, конкретно, написание бизнес-плана. То есть это основа, которую мы даем. Люди, которые преподают это, например, бухгалтерию читает это эксперт ассоциации частных работодателей компания компании бухгалтер Оксана Васильева. Юридические вопросы читает Роман Лихачев, ну, известный человек, не нужна. Социальный маркетинг Наталья Азарова, тоже известна. Не нуждается в представление Яна Симбутская, правильно называется? Да. И кто у нас пятый тренер? Наталья Яковлева. А, Наталья Яковлева, основа предпринимательской жизни. То есть люди, которых мы знаем, у которых опыт есть. Дальше это... Ну все ж таки, какое-то ознакомление. Это люди, которые приехали в Харьков. Кто-то полгода назад, кто-то месяц назад ознакомление их с экономической ситуацией, с рынками и нишами Кайкова Будет в ходе обучения проводиться? Да, у нас, будет, где, да. что, как? Значит, у нас будут специальные отраслевые встречи, которые мы организуем с представителями разных секторов бизнеса, например, IT-бизнес, торговля, еще какие-то сектора, для того, чтобы, в первую очередь, людям дать понимание особенности ведения бизнеса в регионе потому что они между областями разные. Заполненность рынка. Да, да даже между Луганской и Донецкой областью были свои особенности. Так же, как и Харьковской. Поэтому а, у нас будут еще дополнительные встречи, когда мы ребятам дадим возможность пообщаться с людьми, которые ведут тут бизнес реально, Которые построили свой бизнес, уже занимаются его управлением и могут рассказать о каких-то своих секретах. Далее это а, встречи между самими а, участниками проекта и действующими предпринимателями, при этом это регистрация э, на прошлой неделе на круглом столе поступила от именно переселенцев, предпринимателей. То есть они хотят пообщаться с людьми, задать им простые вопросы. Потому что, например, мы когда стояли, пили кофе, мне задали вопрос, как порешать вот этот вопрос. А я объясняю, у нас этот вопрос не решается. У нас его можно обойти, нормально то есть зарегистрировать то, что вам нужно. То есть, вот, серия вот, встреч серия с харьковскими хальков, люди... предпринимателями да, в этих да. сферах будет. Да, же. люди смогут с жильем пообщаться с предпринимателями харьковскими, задать им вопросы простые, понятные, на которые получить сразу ответ. И таким образом они смогут намного быстрее в нашу бизнес-среду влиться. Поэтому такие встречи будут, конечно же. Это еще это маленькие дополнения. То есть в группах скажем так, есть возможность посещать э, любовных да. ковчаров. Поэтому определенное перекрестное опыление, они приходят в качестве слушателей, они не участвуют из... в конкурсе из... Это такие же бизнесмены, это такие же люди, скажем так, заинтересованные в открытии своего собственного бизнеса. Соответственно, их опыт и вот эта вот горизонтальная связь тоже играют. Единственная оговорка, что мы не сможем их проекты поддержать. Но свободными слушателями они могут будет какой-то график занятий? Можно будет? Да, график Потом занятий сегодняшнего дальше? дня, я не знаю, там сегодня больше 30 человек, может даже уже есть свободное слушательство. Да, да, потому есть есть. что группа 27 человек, но я, когда пришел, увидел, что там около 30. Если можно узнать этот график, это на сайте? График, ну мы, наверное, сегодня на сайте выложим, потому что он уже утвержден. Да? Да. Мы сегодня выложим. Сейчас обучение происходит по адресу Улица Проненоса, Потемкина, Дина. это областной центр занятости, комната номер один. Поэтому единственное, что у нас обязательно требование, это регистрироваться. Если эти есть, ассоциации будут, да, да. если завтра туда придет 50 свободных слушателей, ну, во-первых, нам места не хватит, во-вторых, ну, мы не сможем всех по фибрейке накормить, потому что мы рассчитываем на 25 человек. Поэтому очень просим регистрироваться заранее. Спасибо большое есть да, да, хотелось бы спросить, розничная торговля у вас много сказали? А нет. Не не, не, не, не, в основном. сказали? нет, нет, не в основном. Вы что вы сказали? Тогда? есть, есть бизнес идеи, которые связаны с розничной торговлей. так же точно, как и есть бизнес идеи, которые связаны с, например, с различными услугами, сферой услуг. и есть производство, есть детские образовательные проекты. Проекты а очень жалко. А как, это можно как-то сформулировать в виде какой-то такой таблицки? Потому что я пока не понимаю, сколько там тело. Да, ну, смотрите, я объясняю. У нас 25, чис... 100 да, 25 числа закончился 100 отбор. 100 проектов. 100 проектов прошло дальше, да. То есть у нас 25 числа закончился отбор и вчера произошла первая координационная встреча. То есть фактически поскольку идеи были написаны просто языком, я вам Да нет. ее намного легче сделать. Быстрее. Все остальные результаты будут обработаны, и уже будет дан пресс-релиз, мы уже напишем, сколько каких идей, каких направлений было подано. Просто над этим работают рекрутеры, которые принимали заявки. И они обрабатывают все заявки, потому что там тексты. И все равно это предварительная идея. Мы же говорили о том, что в процессе проекта идея может поменяться. человека несколько раз как то это отношение к моему вопросу. Нет, ну, то, ну, то, то, то есть вы просто... из 200, это правильно 100, правильно? Да. То есть да. да. 100 в да. течение да. да. 3 группы будет, да? 4, 4 группы по 25. По 25 ну там плюс-минус там. Спасибо. Ну, да, ну, да, спасибо. Спасибо вам большое. Успехов вам. Приходите рассказывать да. дальше. Мы будем участвовать. Хорошо. Спасибо да. вам большое.